Цель данного выпуска рассказать вам какие игры для слабых пк можно поиграть в 2019 году данный список я сделал чисто на свое усмотрение и он может сильно отличаться от того что считаете вы как-то по степени крутости игры тоже не ранжируются, а потому этот момент на ваше усмотрение друзья кстати ссылочки на все игры будут доступны в описании но ну, а мы приступаем Первой в нашем сегодняшнем выпуске выступает игра Feudal Alloy, в которой нам предстоит сыграть за робота-рыцаря, управляемого рыбой. Очень интересно придумано, то есть мы робот и нами управляет высшее существо мозг нашей оболочке. это маленькая рыбка. В данный экшн-рпг нам предстоит исследовать огромный средневековый мир, отражаться и уничтожать различных механических существ для того, чтобы улучшить собственные боевые навыки и приемы. Кажется, что жанр моба на сегодня уже устарел, но нет, друзья, выходят еще игры, которые могут подогреть интерес, и одна из них это White Cross, быстро развивающаяся и легкое в освоении, она вновь зарядит 5 на 5 пвп сражения на максимум, причем на сегодняшний день является совершенно бесплатной. Нам на выбор представляют целый вагон очаровательных и интересных персонажей, у которых на поле боя будет своя стратегия и свои преимущества перед другими игроками. Местных шутеров иногда не совсем хватает, а потому рад предоставить вам достойного претендента на эту роль The Gankong Massacre, или по-другому, Резня в Гонконге, в котором нам предстоит прокладывать свой путь по улицам Гонконга. Мы будем играть за бывшего детектива полиции, который с жаждет отомстить за убийство товарища по службе. А для этого нам будут доступны большое количество огнестрельного оружия в сочетании с прыжками, уклонениями и даже замедлением времени. Нас ожидают кинематографические и жестокие перестрелки. А между тем, в далекой-далекой галактике нас ожидает новая космическая ММО-стратегия «Хейдестар», hey в которой нам предстоит создать свою собственную космическую империю и исследовать самые дальние уголки галактики. Вся механика тут крутится вокруг четырех разных звезд. Желтые звезды служат как для обороны, так и для экономического роста. На красных звездах нам необходимо будет фармить различные ресурсы, сотрудничать с другими игроками. Белые же звезды служат для фарма более ценных ресурсов, ну а голубые звезды нужны для боев на линкора. Живут они всего лишь пять минут ну а также в эту игру можно будет поиграть на мобильных и планшетах Если вы любитель интересных головоломок, то следующая игра точно для вас. The Gardens Between лучшие друзья Арина и Френ попадают в мир сказочных островов-садов, усыпанных предметами из их детства. Вместе им предстоит отправиться в путешествие, которое покажет им, как важна их дружба и подскажет, какие воспоминания на самом деле важны, а какие нет. Ну а на очереди у нас увлекательный платформер Anson Warriors Пролог, в котором предстоит сражаться с полчищами врагов и исследовать различные локации. В вашем распоряжении будет много грозного оружия и предметов. Также можно будет докупать необходимое в магазине. Кроме того, в нее можно будет поиграть с другом в кооперативном режиме и помогать друг другу, сражаясь бок о бок. И в нашу пачку платформеров входит еще один под названием Double Cross. В нем нам предстоит взять на себя роль агента разлома Захры и следить за порядком между всеми измерениями. По ходу сюжета на штаб разлома нападают и мы будем расследовать это дело, собирая по крупицам улики, которые будут приближать нас к разгадке и мы узнаем наконец, кто же напал на разлом. Игрокам нужно будет настраивать собственный стиль игры, собирая улучшатор и используя его, чтобы повысить свой уровень и разблокировать более крутое снаряжение агентов разлома. Если вам мало того, что я уже предоставил, тогда ловите еще одну игру под названием Bloody Spell, которая выполнена в жанре RPG. действия ее будут разворачиваться во вселенной фэнтези. Отличительной особенностью данной игры будет являться боевая система, насыщенная множеством комбинаций. Тут нам предстоит принять участие в увлекательной истории Эджина и его сестры Ли. Оба они являются мастерами боевых искусств секты Ванфа, в которую вторгается легион пустоты и берет в заложники сестру Эджина вместе с остальными мастерами. И нашему Эджину предстоит разрулить ситуацию и спасти свою сестру и секту ванфа в целом отдаленно игра напоминает dark souls думаю она понравится ценителям этого жанра А теперь давайте возьмем на себя роль охотника за туманом Мист Хантер, который стремится стать величайшим охотником во всей галактике. Нам предстоит путешествовать между мирами по приказу Железного Совета, чтобы сражаться с полчищами испорченных туманом существ и последователей бессмертного чернокнижника Ракса. Последней игрой нашего сегодняшнего хит-парада Игр для слабых ПК Будет новая бесплатная MMORPG DK Online Которая вышла 5 марта этого года Графика в игре на высоком уровне Хорошо проработанные персонажи Основная направленность игры заключается в крупномасштабных PvP-сражениях Также нам будет дано поручение защищать свой мир В качестве могущественного героя Превознесенного самими богами Рыцаря-дракона